Следующая наша тема более подробно будет, мы сравним обычный бизнес и сетевой. Но сейчас я просто хочу рассказать, что это уникальная возможность для человека, не имеющего связей. Потому что сегодня, ну грубо говоря, там дочка или сын мэра города имеет больше возможностей. Вы согласны с этим? Больше. Больше возможностей лечения, вот. больше возможностей кому-нибудь разбить нос. Растят, мы договоримся. Понимаете, то есть, ну я, я к чему это говорю? Что в сетевом маркетинге это абсолютно рав, равноценно для всех людей. И а, люди, которые слепые, глухонемые, а, люди, которые а, с какими-то дефектами речи, сумасшедшими дефектами речи, да, люди лежачие, строят этот бизнес. И делают его не хуже, чем те, кто очень красивый, спортивный, подтянутый и так далее. Благодаря некоторым моментам, и это, прежде всего, связано с отношениями. И человек, грубо говоря, в, обычной, вот, в обычном бизнесе его бы даже на работу не взяли, а в сетевом маркетинге он просто виртуоз. Причем в обычном бизнесе, может быть, даже его не взяли по психическим расстройствам. И иногда я знаю таких сетевиков. Думаешь, как его носит земля. И они создают огромные организации. То есть, вот на работу бы его не взяли. А общаться с ним почти невозможно. Но он умудряется строить команды. Он их строит, и в этом регионе она остается. Он едет дальше, в новом регионе строит команды. Да, он создает производит впечатление, находит себе человека, в этот бизнес рассказывает о деньгах и уезжает. Человек начинает строить бизнес, напрямую обращается к компании. То есть, грубо говоря, не обязательно быть идеальным. Понимаете, вот в этом бизнесе многие вещи простительны. И когда человек начинает оправдываться, да, там меня не так воспитали, у меня там в этом бизнесе это не работает. Да? А, у мамы не было там, денег, а, у мамы не было связей, а, папа нас бросил. Это, это никак не работает в системом маркетинге. Вообще никак. Ты просто берешь себя и делаешь. И делаешь себя вот на равных с остальными. И для этого есть одинаковая система шагов. Вот я, я просто ну на самом деле безумно вдохновлен тем, чем мы занимаемся, потому что мы становимся сразу все на равных. Это просто потрясающая возможность. При этом это возможность создать себе источник дохода.